А ты думала я тоже такая, что можно забыть меня, И что брошусь, моля и рыдая, под копыта гнедого коня, Или стану просить у знахарок в наговорной воде корешок, И пришлю тебе страшный подарок, мой заветный душистый платок. Будь же проклят, ни стоном, ни взглядом, Окаянной души не коснусь, но клянусь тебе ангельским садом, И чудотворной иконой клянусь. Иначе наших пламенем чадом я к тебе никогда не вернусь.